Привет, это Ванила, третья часть. Как вы заметили, ролика не было давно. Это связано с тем, что мне приходится осматривать... Очень много материала, снятого мной по Майну. И в этом коротеньком ролике находится примерно 5 часов только одной записи, а время проведенного в игре еще больше. Увеличив время, также работа с реплей модом в самом Майне. Там каждый реплей записанный мной примерно 10 плюс часов. И из-за этого выход роликов затянулся. Я думал сократить ролик и добавить в него побольше всего, чтобы был хоть какой-то процесс в видео. Надеюсь, что следующие серии по Ванили будут выходить почаще и более насыщенными. Также вы можете поддержать меня и ускорить выход серии своими лайками и подписками ведь процент тех кто смотрит мой канал без подписки не уменьшается а только растет и уже 98 процентов людей смотрят меня без подписки нажмите на красную кнопку под роликом чтобы сделать ее серый давайте победим красноту кнопок вместе вот это байта да ладно хороший рендет всем Приятного просмотра. А я предлагаю нам отправиться еще на одно путешествие, но уже, на... но уже не за жителями, а нам надо найти вообще джунгли, по идее. Так, соответственно, там у нас горы. Ну, точнее, гора и обычные леса. Поэтому давай отправимся вон туда. Куда-нибудь, да? Так, я нашел саванну. И я нашел джунгли. Только это не те джунгли, которые нужны мне были. Или стоп, это не джунгли. Это... Мангровые болота? Что? Хм, маленькие мангровые болота. Интересно. Так, ладно, давай я заберу лодку. Мангровые болота. Это новый, собственно говоря, биом, который был добавлен совсем недавно. По-моему, вот в этом вот обновлении как раз таки. Так, а как мне их взять так, чтобы я мог их посадить? По-моему, вот эти ростки, да, надо собирать? Вроде как, да? Это не точно. Ну что-то такое, да. Вот оно. Мангровое дерево само. Ну, соответственно, это типичное дерево, как бы, да. Просто чуть более такое красненькое. Ничем, соответственно, не отличается от других деревьев. Ну, они будут всяко поинтереснее, чем акация. Акацию-то я вообще не люблю. Да, точно, теперь же можно делать грязь эту. Потом грязь высушивать и получать глину. То есть теперь, по сути, у нас есть бесплатный источник глины. Ну, почти что бесконечный. Просто нужно землю и воду периодически тыкать. И все. Я хотел найти джунгли, а в итоге нашел, оказывается, мангровые болота. Ну. Как бы было. Что? Что? А... Ну, я сейчас просто без склейки все это бахну. А... Ну, просто чтобы вы понимали, что это никакой не монтаж. Я просто начал говорить про джунгли и наткнулся на джунгли. Дальше что-то случилось с записью и она отказалась это выражаться в примере, поэтому я вырежу этот кусок и вкратце расскажу, что там было. Я высадился в джунглях, срубил пару деревьев и какао-бобов, нашел бамбук, вернулся в деревню, которую встретил по пути, залутал ее, вернулся домой, выложил вещи и отправился в новое путешествие, где мне нужно было найти ель, так как на моем острове все-таки проблемы с деревьями. Плавая по океану, я залутал пару кораблей и нашел карту с сокровищами. Ну а дальше вы сами все увидите. Так, где-то здесь. Ага, вот тут вот. Так, опять открываем F3 и у нас подгравим, да, серьезно? Так, подождите, это где? Ага, это вот тут вот. А я сдохну сейчас? Алмазики, хорошо. Так, все. Вообще я прибыл сюда в поисках ели и я ее, собственно говоря, нашел. Ну и еще попутно сокровища тут понаходил. О, еще ягоды здесь, хорошо. Ну-ка, что тут у нас? О, пещера, нифига себе. Большая. Ну, конечно, не такая большая, как у меня дома, но все же немаленькая. маленькая. Судя по размерам, я там... Если чуть пробежать в клуб, я думаю, там не маленькая такая пещерка. Так, ну, овечки мне не нужны, поэтому, в принципе, не буду ее трогать. Так, сейчас дождусь, пока леса пойдет вся, я отправлюсь домой уже. Все, отправляюсь домой. Так, а вообще надо бы пойти сделать, на самом деле, зачарование уже. Алмазов у меня хватает, а зачарование я до сих пор не сделал. Надо это исправлять срочно. Только вот где бы мне взять обсидиан? Где-нибудь здесь есть? Подожди, у меня же наверху есть лава. Вот он, он. обсидианчик родной. Так, мне нужны 4 штуки пока что. Или, может быть, сразу на портал накопать? Не, это слишком долго будет, поэтому только на зачаровалку накопаю. Подожди, не умирай. Я тебя сам убью. Все, обсидианы накопал, поэтому можно просто бежать домой и крафтить сразу зачаровальню. Так, а где у меня там алмазы-то были? Ага, вот они. Две штучки мне надо. Дальше мне нужна одна книжка. Или две книжки? Я уже забыл. Одна. Одна книжка. Е-бой! Ебой! Yeah, Зачаровальный стол готов. Так, куда бы его поставить? Наверное, куда-нибудь вот сюда вот. На первое время, а? Эффективность. Понял, спасибо. Так, можно взять, в принципе, книжку. Э! Ах ты! Гадина такая. Летающая. Отстань! А что с лицом? А? а что с лицом? Горит, да? Уэйл. Well. Так. Астрота один. Защита, не нужно. Что тут? Эффективность. Ладно, сойдет. Говно, конечно, еще не зачарование, но ладно. О. Ты как туда залез? Надо ему так умудриться было. Где там спасательная операция? Чел, ты. Что ты тут делаешь? Что ты продаешь? Лед? Uh -huh. Я вижу. Ладно, поводки мне нужнее. Если честно, поэтому. Ну, чел пока. Дурачок, блин. На гриб залез. Я думаю, столько мне кожи хватит. 50 штук. Нужно на 16 книжных полок, да? Ну, по-моему, где-то так, да. Чтобы 30 уровень зачарования получить. Я надеюсь, этого выходит. Так, книжные полки готовы. Ну, пока что так. чего это 14 уровень. Неплохо. Но этого все равно мало. Хотя да и уровня у меня нету, поэтому. Ладно, нормально. Надо что-то сделать с уровнем. Так, я пока положу все это сюда, чтобы не потерять сюда. Соответственно, помостки тоже. Так, значит, я тут за кадром привез второго жителя. Одному жителю выбил починку. Ну и, соответственно, привел сюда животных, свиней и куриц. Ну, пускай будет, думаю. Одну. Одна умерла по дороге, случайно. Ну, бывает. И теперь моя задача выбить еще один зачар. Собственно говоря, этот зачар называется шелковое касание. Ай, понял. Это будет долго. Что? Что? Как это работает? Только запись включил, шелковое касание выбило сразу. Вот, это рать. У меня изумруды должны быть, да? Где, где, где, где, где, где, где? А вот они. 22 штуки. Надеюсь, хватит. Там 19, да, по-моему. А, 17, нормально Так, шелковое касание Ладно, да, давай, покупаю Хорошо, первый трейд завершен Нам осталось взять Сделать лопату, алмазную Чтобы, соответственно, ее зачаровать на шелковое касание И нам нужна Наковальня Наковальня готова Куда бы ее воткнуть? Ну ладно, давай куда-нибудь ее, наверное, вот сюда вот поставлю Или вот сюда О, идеальное место Всё, отлично. Зачем мне лопата на шелковое касание? Вы видите, что здесь овцы, а они едят траву, а травы здесь нету. Соответственно, я принял решение весь вот этот вот мицелий заменить на обычную землю. Ну да, я извращенец, ну а что? Ну как бы подумаешь несколько миллионов блоков заменить. как бы. Делов-то, действительно Поэтому я отправляюсь Собственно говоря, на тот материк Который, собственно которого мы начинали Для того, чтобы найти как раз таки землю А там не проблема найти землю Добыть ее с помощью шелкового касания И привезти ее сюда Я тут по пути нашел маленький островок Я думаю, я думаю, мне этой земли хватит Ну и можем быть залутать, соответственно, вот эти еще руины Ой, да Вот этого должно хватить Ой, там еще и рамка Классно. Так, кому тут надо? Земли. Ля, какая тут зеленая травка. ты по своей Ну, выйди отсюда, робинник. А? Все, идеально. Все это зарастет зелень. зеленью, говорю, и будет все очень красиво. Вот, вот так и будет происходить замена мицеля на обычную траву. Буду изолировать куски обычной травой и здесь просто внутри обычную землю ставить, и она будет зарастать. Это должно максимально эффективно быть, ну, по идее. Ну, вот таких вот косяков, конечно, не должно быть, потому что мецели может прорваться и вот это вот все... Захватить снова? Ну, срасти. Пожалуйста, травой. Тут три блока травы вокруг тебя. Только попробуй целям срасти, я тебя убью. Прошло очень много времени. Я слежу за тобой. Ну ты, блин. искать место где я поставлю портал хочу какое нибудь красивое место может быть где-нибудь в горе но вряд ли тут конечно есть горы но тут есть вот такие холмы достаточно большие и мне кажется что если вот как-то здесь типа портал впилить то неплохо будет как бы потому что должно же быть все красиво о кстати вот тут побольше, да, места? Потому что так, если посмотреть, то тут города особо нету. Ну, хотя вон там что-то есть, но там слишком далеко от, как бы, моей нынешней базы, которая находится вон там. он бамбук торчит. И как бы вон туда же бежать как-то, не знаю, это, блин, далеко. А вот это место, оно, как бы, такое нормальное, мне кажется. Ну, я думаю, да, можно вот здесь что-нибудь придумать. На нарастить немного гору, привести ее, как бы, в порядок, потому что генерация мира, конечно, тут постаралась максимально все по-уродски генерит, но... Ладно, мы это поправим. Ничего страшного. Блин, я не взял ничего. Надо взять хотя бы помостки, что ли. Для того, чтобы грибы эти поубирать там. А где они? А вот они. Возьму сразу побольше. Землю тоже возьму. Вот эту вот. Надо больше дерну. О! Очередной торговец принес мне поводки. Единственное, что нужно, только поводки у него. Так, я думаю, рамку портала я не буду особо огромной делать. Условно говоря, это будет примерно, наверное, 5 на 7, где-то такая вот рамка. Я думаю, будет неплохо выглядеть. Так, здесь у нас, значит, будет рамка портала, мы будем вот так вот выходить, здесь должна быть площадка и куда-нибудь вон туда вот спуск, в принципе, наверное, даже вот здесь можно его сделать. Даже, наверное, много убрал. Наверное, вот здесь вот будет рамка находиться. Или вот на этом блоке. Допустим, вот рамку я поставлю вот сюда вот. Так, а теперь мне надо 18 блоков обсидиана. Рамка портала готова, но пока поджигать я его не буду. Все, хорошо, осталось только задекорить его. Как раз таки этим я сейчас и займусь. Так, ну пока что как-то так. Я тут закрыл стенку, здесь надо будет тоже закрыть. Еще надо немножко поднять вот этот уровень наверх, блоков на 5, наверное, да, где-то, чтобы покрасивше было. Вот, и в принципе можно уже будет заниматься, в принципе, калами вот этими вот, и делать все по красоте. Но продолжу я уже в следующей серии. А пока подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии по ванили, дальше будет только интереснее, ведь у меня много планов на этот летсплей. И всем хорошего настроения, удачи и Пока-пока.